Итак, следующий целый ряд связанных с друг другом сюжетов имеет название МТФ или расшифровка малая теорема Ферма. Вот, как бы есть два строительных кирпича. Теорема Безу и следствие, что у каждого многочлена с коэффициентами в остатках по модулю простого числа корней не больше, чем его степень. И малая теорема Ферма это некоторые утверждения просто про систему остатков, которые мы будем доказывать кучей разных способов. Вот, у нас как минимум, ну, может быть не сразу, но со временем появится 4 разных доказательства. Ну что же, что же утверждает малая теорема Ферма? Ну давайте посмотрим, мы на самом деле ее уже встречали. 0, 1, 2, 3, 4 мы возводили в пятую степень, изучали значение многочленной х в И получилось тоже 0, 1, 2, 3, 4. Так вот, это неспроста, это был намек, это был тонкий намек. вот. И утверждение следующее. Для любого P простого... Для любого остатка 0, 1 и так далее p-1. минус А в степени p равно а по модулю p. Вот. То есть остаток, если говорить русским языком, то если мы в p эту степень возведем любое число, то остаток, отделения на b будет ровно, на p ровно таким же, как у самого числа. Вот. Но ну, давайте ее а, немножко более удобно переформулируем. Значит, она переформулируется более удобно так, что для любого А из множества не нулевых остатков А в P-1 равно единице. 1. Почему это нам удобнее, я скажу чуть позже, а пока я просто хочу продемонстрировать, почему это то же самое. Ну, давайте. А... Значит, в эту сторону. Допустим, мы смогли вот это доказать. Тогда что мы делаем? Тогда для всех не нулевых остатков просто домножаем на а и получаем то же самое равенство, которое написано. А если а равно нулю, то тут и доказывать нечего. Если а делится на p то p в p и p естественно, дает остаток 0 при на p Как говорится, конечный пятачок, я и сам так думаю. Поэтому в ту сторону понятно. А в эту... Ну, в эту нам, во-первых, нужно рассмотреть это равенство для всех не нулевых остатков, то есть а не делится на П. Но если а не делится на p, то тогда смотрите, что у нас получается. А в п это минус а равно нулю по модулю p, то есть делится на p. А что такое а в П это минус а? Это а умножить на а в п минус первый минус 1. И вот это вот все делится на p. И вот опять и снова и снова применяем одно и то же. Отсутствие делителей нуля, делителей нуля z по pz, приводит нас к выводу, что вторая скобка делится на p. Да? Если a умножить на a в p минус 1 минус 1 равно 0 по модулю p, и a не равно 0 по модулю p, то a в p минус 1, -1 Минус 1 равно 0, то есть А в минус 1 равно 1. Мод вот. P. Но это только переформулировка, естественно. значит Это означает, что нам достаточно доказывать ее в том виде, в котором нам нравится ее доказывать. Вот. Ну вот. Первое доказательство. Первое доказательство МТФ будет именно вот этого факта, что A в P минус 1 равно единице. Будет таким. Выпишем в таблице умножения по модулю P. Посмотрим на строку с номером а, Вот у нас A не нулевое. Значит, это какой-то остаток от единицы до P минус 1. Вот здесь все разные, в чем мы убеждались несколько сюжетов назад. Все разные остатки, не нулевые. То есть нет нуля, и все остатки разные вот в этой строке. Прекрасно. Что это означает? Что А, это в первом столбике, 2А, это во втором столбике, 3А, это в третьем столбике, так далее, P-1 умножить на А в последнем столбике, вот это множество является перестановкой множества 1, 2 и так далее, и по минус 1. Все встречаются, все разные, нулей нет. А тогда... Тогда, если я их все перемножу, то получится то же самое, как если я перемножу все от 1 до p-1. А знаете, как называется произведение всех чисел от 1 до n? Я, честно говоря, не помню, было ли у нас это, до этого появлялось или нет, но такое произведение называется n факториал. Вот так обозначается восклицательным знаком. В принципе, это нам сейчас не обязательно знать, но просто на будущее нам это много раз будет нужно знать. Вот, ну там, например... 4 факториала это 1 на 2 на 3 на 4 равно 24. 5 факториал равно 120 и так далее. И тогда а умножить на 2а умножить на 3а. Так далее на p минус 1а. Вот это все произведение. Да? Это то же самое, что все вот это произведение. То есть p минус 1 факториал. Далее. Что здесь написано? Здесь написано произведение p минус одной скобочки, в каждой из которых стоит A и что-то еще. Если я все A вытяну отсюда, то что у меня будет? У меня будет A как раз в нужной нам p первой степени, а дальше из каждой скобки пойдет 1, 2, 3 и так далее до P-1. минус Вот. И это все будет равно P-1 факториал по модулю P, то есть тот же остаток давать. Но Позвольте, это означает, что a в p минус 1 умножить на p минус 1 факториал равно p минус 1 факториал. Ну а теперь что мы делаем? Мы замечаем, что p минус 1 факториал как произведение не нулевых остатков. Нулем тоже быть не может из за отсутствия делителя нуля. То есть это тоже какой-то остаток вот среди этих. Но если это какой-то остаток среди этих, то на него можно сократить. Да? То есть у нас а в п-1 умножить на какой-то остаток альфа равен альфа. Домножим на обратный к альфа и получим, что а в п-1 на альфа на обратный к нему бета какой-то там другой, который при умножении на альфа дает единицу. Он всегда есть. Равен альфа умножить на бета. То есть все доказано. А в п-1 равно 1. Вот мы доказали малую термин Ферма. первым самым... Э конкретным, самым непосредственным способом. Есть еще много-много способов, из которых я знаю три, они все очень красивые. В общем-то, каждый порождает идею о новой ветве науки, каждую из этих ветвей науки математика мы будем в дальнейшем изучать. Но пока, по крайней мере, вы теперь знаете и умеете доказывать малую теорему Ферма. Вот. И мы можем двигаться дальше.